Не с теми я, кто бросил землю На растерзание врагам. Их грубый лести я не внемлю, Им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанит, Как заключенный, как больной. Темна твоя дорога странник, Полынью пахнет хлеб чужой. А здесь